Дорогие друзья, вы на канале Гарри ПРО и этот канал про автомобили. В частности, мы делаем такие работы, как шумоизоляция автомобиля, тонирование автостекол, установка мультимедии, установка сигнализации, ремонт сколов, оклейка защитными пленками кузов вашего автомобиля, оклейка антигравийными и виниловыми пленками. Вашего автомобиля. Каждый из вас, кто подпишется на наш канал, может попасть в YouTube, когда мы будем делать именно вашу машину.